И Бейкер. Да, сэр. Послушай меня минутку, сынок. В медпункте сказали, что сержант Харцог в строй не вернется. У нас было несколько тяжелых дней, поэтому я хочу поговорить с тобой лично. Я понимаю. Сынок, я здесь по приказу капитана Уайлдера. И не просил бы об этом, если бы не было так важно продолжать разведку и двигаться вперед. Время очень дорого. В обычной ситуации я бы не стал этого делать. Но ты знаешь их лучше, чем я. Да, сэр, это так. Кто может принять командование вторым взводом? Капрал. Бедок, сэр. Уверен, сынок? Так точно, сэр. Я сообщу ему о повышении. Вы молодцы, ребята! Вот так, да? Сэм. О чем ты? Я же делал все, Мэт! Вспомни, я, хоть раз не выполнил приказа. Дело не в этом. А в чем? Отставить, Сэм. Отставить? Отставить! Мы оба были капралами, Мэт, но кажется, для тебя это ни черта не значит. Капрал! Что? Моя задача сохранить тебе жизнь. Выполняй приказы или умрешь. Это твои слова. Я слышал, как ты говорил их Фрэнке в лицо. А он умер у меня на руках, потому что ты не смог ему ничего объяснить. И что ж, дорогие зрители мо моего канала, вы... На канале Адамашек с вами я снова прохожу база с синамс Хелкигвейс. Сейчас мы будем проходить адское шоссе. Я а ничего Это ничего не слышал. Наверное какая-то. Букрепкаиз. То ли я конечная говорил, глава или, или вот конечная, я не знаю. Мы сейчас будем проходить. Больше ничего не вытянул. Иномед, ты осторожно следи за дорогой. Поворачивай, поворачивай. Все целые? Мы в норме. Проверь остальные живы. О господи, подбили. он убит. Укрытие. Да не убит он, он Пуга. Пошли, ребята! Собрали все и пошли. Ускоренным маршем. Войну. Магазин, пуст! Претя... <звёт> <звёт> <звёт> Есть! Я не дам им Все они не будут промахиваться, Бейкер! Прыгнись! Держите их, пока я перезаряжаюсь! Быстрее! Высчастливчик, сержант! Дай мне время перезарядить! Я тебя прикрываю! Думаю, словом, их не убьёшь. Открыть огонь открыть по позиции! Открыть! открыть огонь! Оружие к бою! Огонь! Не здорово, ёбай! Я вот с пошли! Вперед, Живо! Вперед, ребята! Спрячься! Патроны кончились! Презаряжай! Патроны на исходе! Быстрее! Я вас всех пришил, подождите! Занять позицию! а а О, еще там, госпо. Что там такое? А, а, я Ох ты. так. Ч ж так больно? о о Ах ты ж твою еды. Ах. Картланс! Живо туда! Так точно, больно. Сейчас надо идти. Ну ч ⁇ ч ⁇ Файер, иди сюда. Да, да, да, да. Перезарядка, прикройте. Изи. Просто изи. Вот так. Давайте... Туда! Пацаны. Иду туда. Собака. А. Я же... Нет. Так и не подойду к нему. Так нельзя делать. Нет! Сука! Alright. Uh -huh. Отправляйтесь туда! Быстро! Я иду! Набейтесь до вокзала. Боже, Бейгер едва принесла! Вроде немцы меня взбесили! А, это очкай, который с которой её... подозрительный был. Знакомая история. А, Лэгет, да, Лэгет его зовут. <пескак slate> это он реально. Или ч это? птиль-мопки. Быстрые органы, блин. Смотрите, что я... Он головы не сдох, что-то еще один. Вот так надо играть. О, нашел. гад получи гад ранил лоу, так, вроде выполнили все так, где Коротленд! все? кортленд, пошли, быстро! братишку ранили джаспер, пошли! Блин, еще танк. Что, что такое? Огонь. Что нам делать? Это ч? Союзник? У союз. Что делать? А мотки, а скоты? О, а, все пикатиось свободу! Черт, Сэм! А, ну нашего ранили, значит. Какая-то стеуда, да. Врача! Мне нужен врач! Давно он отключился? Минут десять назад. Тащи его внутрь.